Друзья, всем привет! Остались буквально считанные мгновения, когда каждый россиянин сможет лицезреть финансовое чудо от центрального банка под названием цифровой рубль. В этом видео мы с вами поговорим о том, что такое цифровой рубль, как он будет работать, какую пользу он принесет и о чем умалчивают его создатели. Ну и порассуждаем, конечно же, над вопросом, что делать. Посмотрите это видео до конца, и вы поймете, связан ли цифровой рубль с долгожданным желанием краха доллара США, как именно изменится жизнь людей с его появлением, стоит ли этого бояться, или это все просто бредни конспирологов. Устраивайтесь поудобнее и погнали! Первые упоминания про цифровой рубль появились еще в 2018 году. Правда тогда его называли крипторублем, подчеркивая значимость применяемой технологии блокчейн. Все это преподносилось как ответ банковской системы на быстро растущий спрос населения на криптовалюты. Все же помнят выступление Германа Грефа, что с внедрением технологии блокчейн банкам места нет. Прошло время, туман развеялся. Пополнилась база знаний и терминологии. И наконец, после долгих планармерных и закрытых тестовых работ, Банк России представляет свою версию электронной формы денег – цифровой рубль. Да, он создан на технологии блокчейн, но ни о какой децентрализации тут речи быть не может. А значит, цифровой рубль – это не криптовалюта. Со слов первых лиц цифровой рубль – это третья форма денег центрального банка, так называемые розничные электронные деньги, выпуск которых осуществляется только центральным банком. Цифровая валюта центрального банка, сокращенного с английского CBDC, является технологически прокачанной версией первой формы денег – наличных денег. Напрашивается вопрос, а не проще ли просто взять и доработать вторую существующую форму денег, то, что называется безналичным рублем. Зачем создавать копию уже существующей формы? Я хочу поделиться с вами наглядной таблицей, которой, которую часто показываю в рамках обучения моего сообщества. И на ней наглядно видно, что безналичный рубль, к которому мы все так привыкли, не является продуктом Центрального банка. Вторая форма денег Центрального банка – это электронные деньги, которые находятся на корреспондентских счетах банков коммерческих банков и используются они исключительно для межбанковских операций. А сами банки, получая эти деньги от центрального банка, выпускают свою безналичную форму, некий цифровой аватар рубля и впрыскивают э, его в население через кредиты. Так что безналичный рубль можно сравнить с неким баллом лояльности коммерческих банков. При этом каждый банк может легко увеличивать количество баллов лояльности через правил частичного резервирования. Говоря простым языком, Центральный банк печатает рубли, а банки их только доводили до народа. С развитием технологий и доступности интернета, далее банки запускают свои баллы лояльности, выстраивают всю инфраструктуру, где принимаются их баллы лояльности, обеспечивают свободную конвертацию баллов в наличку, работают с населением, активно внедряют им сознание, цифровую технологию и назвали это безналичный рубль. ЦБ это устраивал, потом что-то происходит и теперь центральный банк говорит «Пацаны, спасибо за работу, теперь мой выход». Хоть и озвучивается, что цифровой рубль не будет заменять безналичный рубль и наличные деньги, однако сравнительная таблица наглядно демонстрирует, что цифровой рубль заменит безналичную форму денег ровно так же, как безналичный рубль заменил наличку своей простотой и удобством. Это же круто, когда ваш счет в банке полностью защищен агентством страхования вкладов. Только у центрального банка, по сравнению с обычными банками, нулевой риск краха. Поэтому цифровой рубль – это самая надежная форма денег, самая прозрачная форма денег. Вау. В 75-й статье Конституции Российской Федерации говорится, что денежной единицей в Российской Федерации является рубль, а эмиссией рубля занимается исключительно центральный банк. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются. Наличие в стране только цифрового рубля – даст возможность центральному банку ссылаться на полный текст статьи у себя на сайте и не утаивать важнейшую часть, которая ставит под сомнение и вопрос законности безналичного рубля и выдаваемых банками кредитов. Тем более, что банки имеют лицензию только на привлечение средств, и денежное посредничество, но никак не на выдачу кредитов. В любом случае, Герман Греф был прав. В борьбе за право управлять деньгами народом банкам места нет. Но не спешите радоваться, давайте сначала посмотрим на технические характеристики новой формы денег. У нас появится один и единственный счет прямо в Центральном банке Российской Федерации на всю жизнь. Что-то наподобие идентификационного номера налогоплательщика, его нельзя будет закрыть, и, скорее всего, именно он появится во всех приложениях банков, которыми вы пользуетесь, на, наряду с существующими банковскими счетами, но со следующими функциями. Первое. Цифровой рубль можно запрограммировать на автоматическое списание средств или же установить лимиты в накоплении, то есть этот тип денег будет лишен функции накопления средств. Второе. Стопроцентная прозрачность. Это означает, что цифровой рубль будет хранить информацию кто, где, когда, с кем и за что им рассчитывался, вы можете себе такое представить? А ведь в сочетании еще с технологией Big дата и искусственного интеллекта можно будет даже фиксировать ваше перемещение по местоположению по цифровому аватару потребителя, потому что потребительские привычки в виде продуктов питания, их периодичности являются самой точной идентификацией личности, здесь даже биометрии не нужна. Такая технология отслеживания уже давно существует, но ее точность и эффективность нарушалась, когда пользователи обрывали историю своих транзакций, переходя в расчеты наличными деньгами. Третье, цифровые рубли можно запрограммировать на целевое расходование, то есть принять у вас могут рубли только под то, на что они выдавались. Допустим, вам выдали на еду, а вы как-то умудрились сохранить эти деньги сыну на подарок. Приходите в магазин игрушек, а рассчитаться своими деньгами не можете. Что ж, подарите ему блок эфира, Здоровее будет. Четвертое. Блокировка счета, а то и все аннулирование средств пользователей, будет являться обязательной функциональной особенностью. Ну, с этим все понятно. Стремно, правда, если это будет единственная форма ваших сбережений. А с другой стороны, ребят... Разве население еще не смирилось, что именно с такой формой финансовой справедливости мы все согласились? А иначе как объяснить снижающийся спрос на наличные и криптовалюты? Собственно, поэтому пункт 5. Цифровой рубль не предполагает конвертации цифрового рубля в наличные деньги. По крайней мере, в будущем это точно. Ну и шестое. Цифровой рубль можно будет использовать без наличия интернета. Сейчас эта технология обкатывается в Китае. Поскольку любой технологический прорыв всегда нацелен на решение определенных задач, давайте посмотрим, о какой пользе цифрового рубля нам говорят первые лица создателей. Я нашел пока что только три основные пользы. Первое. государство будет проще давать деньги до людей. Пфф, знаете, ребят, сколько бы я не лопатил просторы интернета, но я так и не нашел, какие именно сложности у государства возникают при доведении денег до людей. Если вы в курсе, насколько это сложно или какие именно нужно совершить титанические усилия, чтобы люди получили деньги на карточку, пожалуйста, напишите в комментарии. Второе. Борьба с коррупцией, мол, никаких взяток, откатов, все будет честно, прозрачно и так далее. То есть, чиновники не будут требовать откатов, гаишники не будут грабить автолюбителей, руководители учреждений учебных не будут требовать с вас бакшиш за устройство вашего ребенка, бизнес станет честнее и чище. Короче, сказка, о а не жизнь. Правда, есть два нюанса. Почему-то прозрачность для всех будет обязательной, а вот для госслужащих – опциональной. Вот это поворот! В силу каких-то причин у них будет возможность отключать эту прозрачность. Второй нюанс. Кто-нибудь вообще верит в эффективность запретительной риторики для людей, которые пережили распад Советского Союза, 90-е, две мировые войны, коллапсы банковских структур, обнуление денег, госпереворот – перестройку, ну и объективности ради ради самого населения не предлагается договариваться с представителями власти. Иными словами, утверждение, что цифровой рубль – это борьба с коррупцией, это либо очередная неэффективная инициатива, либо брехня, скрывающая более важные последствия. Ну и, конечно, третья польза – повысится конкуренция среди банков, что приведет к выгоде их клиентов. Что ж, банкам действительно придется не сладко. Взгляните еще раз на таблицу. При текущем уровне образованности населения относительно финансовой системы и сущности денег, цифровой рубль сможет полностью заменить все виды денег. В таком случае банкам останется только обслуживание пользователей за комиссию. И то до тех пор, пока Банк России инфраструктурно не подготовится к прямому обслуживанию клиентов. Вот и вся польза цифрового рубля, на мой взгляд, высасывали как могли, особенно на фоне того, о чем нам не говорят о цифровом рубле. И есть о чем умалчивать, я нашел как минимум шесть основных пунктов, давайте их рассмотрим. Первое. Эффективное проведение кредитно-денежной политики. Пример такой эффективности открывает возможность принуждать людей тратить больше и чаще свои доходы и сокращать их сбережения. Именно поэтому CBDC лишаются возможности накопления для того, чтобы люди всегда были заняты заработком денег. А если не хватает, бери кредит и снова работай, работай, работай и работай. Ведь работа делает свободным. Во времена неопределенности, кризисов, банковских коллапсов, как сейчас в Америке и тем более в военных действий, Люди всегда начинают экономить, сокращают расходы, что ведет к сокращению деловой активности в стране, по падению ВВП, меньше налогов в бюджет, рост безработицы, сокращение выдачи кредитов, а значит денежная политика центрального банка перестает быть эффективной. Весь культ потреблятства, пардон, потребления перестает работать на интересы крупных корпораций. Чтобы заставить людей вернуться к привычному уровню расхода своих денег, а то и увеличить свои расходы, достаточно просто ввести отрицательную процентную ставку, при которых ваш вклад в банке начинает постепенно таять. Сегодня у вас на балансе 100 тысяч, допустим, а к концу недели станет 90 тысяч. Поскольку вывести со счета с центрального банка вы не сможете в наличку, то остается только успевать потратить ваши сбережения, пока ваша вся сумма не сгорела. Потратили, начислился НДС, насчитали налог на прибыль, деньги перешли к продавцу. Теперь тающие деньги это его проблема. Далее он что-то покупает, деньги переходят к другому продавцу, с него сняли комиссию, начислился НДС, налог на прибыль. Теперь деньги перешли к другому, и это его проблема. Тот выдал в зарплату, деньги перешли людям, люди начинают тратить как можно скорее, и так по кругу. В итоге продажи растут, налоги, сбор растут, зарплаты выдаются, товары покупаются из нужных для поддержки отраслей, накопление ноль, все всегда работают и тут же тратят. Короче, все как по швабу. Я ничего не имею и я счастлив. Кто-то скажет, что наша ментальность не примет такого финансового давления к сожалению, примет и стерпит. Наглядный пример продемонстрировал Райфайзенбанк в 2022 когда начал сдирать процент со своих клиентов, которые когда-то разместили вклады в долларах США. При этом вкладчики имели только лишь два выбора. Либо они могли забрать свои вклады в рублях, но по очень убыточному курсу, либо дождаться более лучших времен для снятия э, в долларах свои вклады, наблюдая за их постепенным уменьшением. К сожалению, до сих пор эти лучшие времена так и не наступили. Конечно, сегодня вводить отрицательную процентную ставку – это совершенно бессмысленное занятие, потому что максимально все люди, все население перейдут в наличку, что может обрушить банковскую систему страны. А вот с цифровой валютой и отменой наличкой осуществлять такую эффективность будет очень просто. Второе. Эффективный контроль и управление людьми. Цифровой рубль открывает совершенно новые возможности в контроле и управлении людьми. Давайте рассмотрим гипотетическую ситуацию. Пандемия-2. Очередное какое-то супер ротавирус, ротовирус, который передается зрительным путем, очередной локдаун, перемещаться нельзя, максимум до ближайшего магазина, невозможно людей контролировать, но... Выстраиваем и настраиваем так, чтобы цифровой рублем можно рассчитаться только в магазинах, которые находятся в радиусе 500 метров от вашей квартиры. И тогда вопрос, далеко вы уйдете без денег? Даже контролировать никого не надо. А как насчет управлением поведения людей? Допустим, выходит такой китаец, недовольный с нулевой терпимостью к бацилии 19, его быстренько считали камерами, причем такие камеры уже установлены в московском метро с технологиями Face ID, считали его кошелек, заблокировали до выяснения обстоятельств, а заодно еще и родственников, друзей, близких заблокировать, чтобы они помогли ему быстрее выяснить эти обстоятельства. Как вы думаете? Долго продлится его пикетирование, когда он даже хлеба себе купить не сможет. Присоединятся ли его знакомые, друзья к его активности? Вот вам идеальнейший инструмент управлением поведения людей. Все будут либо заняты заработками, либо выполнением поручений партии. Третье. Почему-то никто из центробанкиров не говорит о массовом запуске своих цифровых валют по всему миру. По какому-то чуду все центробанки самостоятельно додумались, что надо выпустить свою цифровую форму к концу первого квартала. Так вот, этим чудом является Федеральная резервная система. И все, что заокеанский геополитический враг написал у себя а, в манифесте относительно цифрового доллара, все уже реализовано у нас здесь. Именно поэтому надо смотреть на документ реального мегарегулятора, а не на план Центрального банка Российской Федерации. Именно ФРС подотчетны все центробанкиры и не только. Ознакомиться с планом ФРС можно по ссылке к данному видео. А пока взгляните на иллюстрацию о статусе внедрения цифровых валют по всему миру. Август 2022 года. Военный конфликт в самом разгаре. Мощное противостояние между Россией, США и Европой. А внедрение цифровых валют продолжает идти своим чередом без остановок. Прочитав внимательно документ от ФРС, я выделил еще три основные темы, ради чего создаются CBDC и о чем не говорят открыто. Так вот, четвертое. Цифровой доллар необходим для сохранения силы доллара и укрепления его влияния на мировую экономику. <с> так получается, что цифровой рубль это план по спасению цифрового доллара, а не его уничтожение. Все цифровые валюты будут легко конвертироваться между собой, как сейчас это происходит и регулируется банком международных расчетов. Это даже сложно себе представить о, о желании влияния на весь мир э, из одной точки и по одной кнопке. Пятое. Внедрение цифровых валют укрепляет выстроенную систему от ФРС. Прыскивать триллионы долларов и изымать их обратно станет эффективнее по всему миру. Их даже печатать не надо. Нажал кнопку создал, нажал другую сократил. Нужно лишь выявить эффективные и универсальные механизмы, которые будут учитывать территориальную и культурные особенности различных стран. Именно поэтому Россия, Индия и Китай, как самые большие по территории и по численности страны, идут в числе первых экспериментов. Наработанные ими лучшие практики будут применяться и запускаться уже в основной резервной валюте, цифровом долларе США. Ну и шестое, цифровые валюты создаются для борьбы с криптовалютой, особенно со стейблкоин. Представляете, еще в 2020 ФРС уже подготовила план, предвидящий опасность криптовалют для реализации своей задачи. Чтобы понять, чего же так сильно не испугались, мы вновь вернемся к сравнительной таблице. Но добавим туда такие характеристики, как наличие регулятора, страновой риск и волатильность. Поставьте на паузу и сравните между собой все виды денег. Криптовалюты открывают людям возможность стать наравне с центральными банками. Такая же цифровая форма. Можно переводить в любую страну, никто не может заблокировать при этом, никакого странового риска, который, кстати, почувствовали на себе россияне при попытке пересечь границу с суммой более 10 тысяч долларов США, даже если они когда-либо задекларировали. Единственный минус криптовалют перед основными формами деньги – это волатильность. Однако по сравнению со стейблкоинами, чья стоимость сравнительно стабильна, цифровые валюты вообще теряют какую-либо привлекательность. А если крипта будет стабильно растущим активом, можно ли тогда ее использовать как надежное средство накопления, которое никто не изымет? При любом раскладе возникает разумный вопрос. Зачем мне цифровой доллар со всей его контролируемостью и управляемостью, когда я могу использовать криптодоллар? Не потому ли сейчас весь криптомир испытывает огромнейшее давление и проверку на прочность. Не потому ли мы видим с вами ускоренный массовый запуск цифровых валют? Сегодня система дала сбой и поэтому она говорит более жесткий режим и поэтому есть что скрывать, есть что умалчивать, предполагая, что народ настолько отупел, что даже не заметит, как ФРС проведет свою масштабную реформу абсолютно незаметно. Но вся информация на поверхности и в таком случае быть пассивным зрителем или же приложить свою руку в сохранение свободы личности будущих поколений – это выбор каждого из нас. Будут ли наши потомки свободными личностями, суверенными с правом выбора или же биоскафандрами с биркой на ухе? Это будет зависеть от вашей реакции на сегодняшнюю ситуацию. Никогда ранее человечество еще не сталкивалось с таким вызовом. 60 миллионов человек в 2022 году приходят на бюджетников, а это пенсионеры, учителя, врачи, госслужащие, военные и так далее. А это 50% населения страны. Именно через их зарплаты цифровой рубль и будет внедряться в население. К тому же большинство людей сами не хотят возиться с наличкой, особенно молодежь. Она им, блин, вообще не нужна. Да ладно-то, молодежь. Вспомните, с какой печалькой мы с вами реагировали на неработающий Apple Pay там или Google Pay. Да я сам в первое время не мог ничего спонтанно купить в магазине, по той причине, что не было карты при себе, не говоря уже о наличке. Так что цифровые валюты будут. Они уже внедряются. Но это не конец. И этого точно не надо бояться. Выход есть и будет всегда. Дело в том, что для успешной реализации скрытых угроз для свободы личности через швабовскую промышленную революцию надо разобщить людей, лишить их самоидентификации, лишить коллективного мышления, уничтожить институт семьи и понятие наследия, то есть создать некую массу, безродных биоскафандров для обслуживания этой системы, которые рождаются такими же биоскафандрами, как скот на ферме, только с цифровым счетом вместо бирок в ушах. Таким биоскафандрам разрешается изучать психологию, саморазвитием заниматься, различными практиками, йогой, карьерой, бизнесом, разбиваться в стаи, даже президентами можно становиться, но только не изучать профессию сеньораж. Вы можете делать все, но в рамках заданной системы. А изучать и осваивать бизнес по производству денег, осваивать культуру частных корпоративных денег могут только избранные. Для вас деньги это мерило стоимости, средства платежа, накопления и так далее. А для них это товар собственного монопольного производства. Поэтому зная какой сценарий приготовлен для нас обычных смертных и что необходимо для их успеха, Наша с вами задача сделать все наоборот. А именно, первое, будь в своей стае, найди ее, объединяйся с единомышленниками, найди близких по духу, по нравам и по ценностям людей. Второе, если не нашел такого окружения, становись автором такого сообщества, и ты заметишь, как внутри у тебя начнутся личностные трансформации. Третье, укрепляй семейные ценности. Семья дает память о человеке, память личности формирует историю рода. Сильный род формирует ценность наследия, а вот наследие дает память и бессмертие твоим поступкам. Ну и четвертое. Осваивай, развивай и масштабируй культуру владения криптовалютами. При задуманном подходе в масштабе этого инструмента, криптовалюты всегда сохранят твою свободу при любой агрессивной среде. Следующий пункт это научись управлять своими финансовыми без доверительного управления. А это возможно только в криптовалютах. Именно крипту забояла система. Именно против нее она пытается защититься. Потому что крипту невозможно запретить. Но это палка в двух концах. И это зависит от того, в чьих руках окажется крипторынок. Вы даже не представляете себе, какие функциональные особенности остались за бортом, когда основная масса криптодержателей воспринимает крипту просто как спекулятивный инструмент. Именно поэтому я очень скоро проведу безоплатный вебинар о расширенной понимании сущности криптовалют. Особенно будет полезно для новичков, которые только планируют сделать первые шаги, но так и матерым криптонам. Я буду рад встретиться с вами. И раскрыть крипту под другим углом восприятия возможно для кого-то из вас станут ближе мои ценности а для кого-то из вас я могу стать проводником в мир крипты и мы станем единомышленниками на долгие годы вперед дата вебинара и приглашение на него будет направлены в боте ссылку на бот оставляю в описании к данному видео активируйте ее в любом удобном для вас мессенджере, и вы первым получите приглашение на вебинар как только все будет для этого готово. если вы только планируйте сделать свои первые шаги в криптоэкономику, этот вебинар будет особенно полезен для вас. Крипта – это не трейдинг с обниманием монитора по ночам. Не бойтесь, куда страшнее осознавать, что ты живешь в стране без своих денег. Центральный банк сегодня – это надгосударственная, частная и коммерческая структура. Она не подчиняется правительству и не отвечает по обязательствам государства Российской Федерации. Но при этом Центральный банк определяет всю денежную политику в нашей стране. Будет ли Центральный банк национализированным? Будет ли Центральный банк выполнять дальше требования currency board? Будет ли страна сама определять свою денежную политику без внешних наблюдателей? Это будет зависеть напрямую от осознанности народа и вовлеченности его в эти вопросы. Да, сегодня у нас нет государственных денег. Но у нас есть возможность помочь своей стране. Судьба Саддама Хусейна и Муамара Каддафи показывает наглядно, что происходит с людьми, которые делают вызов зеленой бумажки. И я искренне убежден, что даже Владимир Владимирович не может говорить прямо и откровенно и без цензуры. Однако в 2017 году я помню, как Владимир Владимирович озвучил следующее, что без цифровой экономики страна не сможет перейти к следующему технологическому укладу, без которого у российской экономики нет будущего. А это означает, что именно нам, гражданам, необходимо самостоятельно изучить все возможности цифровой экономики. Поэтому только полное понимание криптовалютных механизмов позволит вам сохранить себя в надвигающемся цифровом концлагере. Поделитесь данным роликом с вашими друзьями и теми, кем вы дорожите, чтобы они тоже были в курсе происходящих финансовых трансформаций. Поставьте лайк, чтобы YouTube стал продвигать это видео. Подписывайтесь на канал и, конечно же, регистрируйтесь в боте для того, чтобы получить первыми приглашения на открытый безоплатный вебинар. С вами был Владислав Цой. Пока-пока.